Ребят, мы находимся на закрытой территории, блядь. Сейчас будет, сейчас будет совершено, блядь, крайне детское проникновение, блядь. Вот, вот видите, это, это решеточка не просто так. Внимание, внимание, Сергей Александрович, блядь. Виталий Николаевич, блядь, пора проникать. Аккуратней, аккуратней, аккуратнее, ты что? А, это на моей жопе, подожди, это мы на моей жопе. Серый, аккуратней, аккуратней. Блестки сорвешь. Сорвешь блестки, блядь. Аккуратней. Детское проникновение. Ох и дерзкая, ох и дерзкая! Видальник, мне, конечно, это правонарушение, блядь! Ой, ой, ой, какой, аккуратнее, аккуратнее! Ой, такой неловкий. Ваш черед, Виталий Николаевич! конечно, это, это, реально какие-то романтики. Лавью. Ой, так мило. Пидоры какие-то видать. Да-да. Пидорасы. Не то, что мы настоящие мужики, блядь. Увижу вы его. Правильно, правильно. Поднимемся вверх. О, давай, давай камерку, камерку, камерку снимем. О, блин, пока. Пока-фон. Ну, кстати, вот, можно, можно заснять сериал-намбер. Все, ребят, можно. вот отсканируйте и потом, короче, заходите, Погнал, все. На, на самом деле, это для личного просмотра. И башен веру блядь. А. А, блядь. Представит, блядь, блядь, какая грандиозная конструкция. Просто а, дальнейшее включение будет на самом верху. Серый, помахай ручкой. А можешь на, на, на скакалке прыгать, чтобы все видели? Я Не могу. Ладно, наверху попрыгаем, чтобы она шаталась, правильно? Да тут только на списке Хорошо.